Да, я не могу... А, ты сунк, да, я не могу. Технические! Технические! Технические! Технические! Ясно, да. Ясно, да. Tam garon, do ještě lo, guteron, Женя Соки. Я хочу, Женя, well, yeah, <ah> обязательно! Да. Наши показывают. <свят> Зачем бабушке ролик все? <свят> Какие-то воробороны. Смотри, смотри, снимай, снимай, снимай. Женя снимай. Крупным планом иди там все. Вручение, церемония, молча. Женя, Женя, в шоке. Я пойдем. Все, Обратите внимание на возраст. <связывая> просто, <связывая> просто, <связывая> просто, <связывая> просто спокойно, ключи, <связывая> я пошли что <не> <связывая> <связывая> Получали. Получали. получали. Со просто молча получили иду, ладно. Э, Не э, Я э, э, Что ты Дева, говоришь? Мерседес хочешь, да? дева. Дева, дева. Дева, В какие-то мероприятие плохое было? Скорее, это смотрите. Давай, А, он говорит, что у него не очень высокие результаты в данный момент. Она начала с апреля этого года в Арбит. 아, 이게 중요한 게 아니고 우리 원숭이들은 일주일에 세번 네, 네, 추석을 맞습니다. 네. 여러분, 네 번, 네 번, 일주일에 세번 티를 네. 네. 추석 받고 시간이 네. 백 시간이 걸립니다. 아, 시간이 좀 열두 시에 추석이 끝나면 네. 어제 밤에 두 시에 잠옷이 나오습니다. Ей нужно три раза в неделю ходить больницу для переливания крови. нужно поддерживать здоровье здоровье Добрый день. У меня слабое тело, но моя душа всегда сорбет. Я в больнице Но. и не было спонсора, я на себя. когда я умру сегодня Но даже если я умру, я буду привлекать на боль, да?